Мы Голос, что звучит из пустоты Мы знаем все небесные дороги И к небу, где проложены мосты Нас боги расставляют по узорам На карте мира призрачная тень Как совесть посреди волны позора Так в небо вечное мы первой ступи, У вечности на стене у лица, Надежда твоя, дочь, слеповаться, Надежда всегда, дочь, слепо. Мы знаем языки огня и камня, Мы духи ветростной пустоты, Мы суть земли и вечности, мы камня, Среди войны ложной суеты, Весь мир есть сложно, есть миры другие. Как свет идущий через бездну лет, здесь все бы были как и мы такие, но прав всем давно поддельный свет. У вечности имени нет, у вечности нет улица. Надежда твоя, дочь слеповаться. Надежда твоя, дочь слепов. Чем мы не власти, и ни богатство В пустые руки целый мир возьмешь И на краю сна немого царства Ты вечность, может, с нами обретешь Дрыда славно веками племя Давно рассеяна среди кромешной тьмы Мы вечны, как мечты и время Мы есть такой космической земли У вечности имени нет у вечности нет у лица, Надежда твоя, дочь слепого отца, Надежда твоя, дочь слепого отца.